Всем привет, меня зовут Ян, это магазин Rock'n'Roll. Кто хочет поглазеть и послушать крутой инструмент, вот же он, Taylor Academy 12. Эта модель была создана в первую очередь скорее для начинающих гитаристов. Очень комфортный инструмент. Его скос под правую руку и уменьшенный корпус снижают нагрузку при игре на гитаре. Даже несмотря на уменьшенную форму корпуса, этот инструмент обладает теплым низким звуком, но при этом довольно с очень ярким верхом. все эти манипуляции со звуком происходят благодаря выгнутой форме нижней деки. я надеюсь вам отсюда видно и отсутствие ребер жесткости это позволяет инструменту намного лучше резонировать за счет чего все гитары Тейлор обладают бархатистым низом но это еще не все. У этой гитары есть еще парочка особенностей. Мы все привыкли к тому, что гриф на гитаре у нас обычно вклеен. Но у гитары Тейлор он прикручен болтом. За счет чего мы можем регулировать угол наклона грифа, чтобы каждый мог отстроить себе инструмент индивидуально. Вторая Особенность. Обратите внимание, как установлены лады с внутренним запасом. Это все нужно для того, если у нас меняются условия температуры и влажности, или при усушке дерева инструмент мог комфортно принять положение, в котором струны не будут звенеть. Корпус гитары сочетает в себе массив из Сихтинской ели, Обечайка и нижняя дека из африканского сапеля. Гриф по всем ощущениям под электрогитару, изготовлен из красного дерева. Накладка на гриф из черного дерева, срунодержатель из черного дерева. Нижний порожек изготовлен из микарты, а верхний порожек Ньюбан. Колки фирменные, от Тейлор все пучком. Я бы не раздумывая взял себе эту гитару, при первой встрече я влюбился в нее. По всем характеристикам и спецификациям это просто великолепный инструмент. У гитары неповторимый саунд. Она очень удачно впишется в любой микс. Эта гитара создана максимально универсальной. От фолка до роковых боевиков. Вам обязательно стоит посетить наш магазин и протестировать этот инструмент лично. Это просто песня. Еще больше новых, крутых и интересных обзоров у нас на канале. Ищите нас в соцсетях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Вот так вот, отлично. Просто на винте регулируется гриф, просто вот так чик-чирик, и все готово. Каждый себе может сделать как угодно. Просто ля-ля-ля играем вообще песни. Зачем это оттуда вставь?